Я тебе с палку кинусь. Да. А как тебя зовут? Меня зовут Кава. А тебя? Ахахах. <сёк> <сёк> ах, ах. <сёк> а меня дверь. Ну, как говорится, рад знакомству. Да, я тоже.